Хайлобас, с вами я Вас, и это вторая серия страшного Майнкрафта. В прошлой части, как вы помните, нас утащил в Миднайт-скелет с того самого потустороннего мира. Что так... Что случилось? Браза! он меня утащил в портал! Он меня утащил! Пор... Также на нас напало нечто. <звы> <звы> в этой серии я хотел бы познакомиться с другими обитателями этого страшного мира. И сразу хочу извиниться, что играю я немного в нос, подстыл. последнее время организм меня, конечно, подводит. Как вы помните, мы закончили чай на том, что нечто страшное на нас напало в деревне и убило. Ну и заспаунились мы снова же на первоначальной точке спауна. Мне надо найти снова эту деревню и там запрятаться, потому что, ну, ой. Давайте соберем немного дерева, и, блин, этот эффект еще от затемнения, он, конечно, не к силу ни к сейчас, особенно ночью. А, стоп, а что-то я наушник не надел. Так свинюшка ходит со страшным лицом, и вот эта вот черная овечка, которая меня тоже пугала в прошлой части. Ух ты ж, иди, твою душу. Эй-не-не-не-не. Чего ж ты меня пугаешь? Вторую серию подряд. Так, и оттуда мы уйдем сразу, потому что я не хочу в Миднайт, чтобы меня снова утащили туда за ноги. Не-не-не, не надо. Что случилось? Не-не-не, спасибо. О, сейчас сяду вот, вот тут вот. А, еще там какая-то пещера, блин. Какой-нибудь, я не знаю, утопленник вылезет и. И все. Я возьму цветочек, чтобы мне не было страшно. Это Сиэйн, да? Нет, это Мак. Я что, думал, Мак выглядит по-другому, честно говоря. Честно, тут можно булки с Маком делать? Ой, ой, А, это зомби тут так выглядит. А я уже испугался, кто это. Но да, они тут -то -то тоже стрёмные. Получил Маком по морде. Вот там вот я вижу скелет. стоит. Так, уважаемые. Главное, идут еще и двоем ко мне. Ёй-ёй-ёй-ёй. Ау. Блин, уважаемый, тебя от меня Ну, ничего себе У него дальний удара Здоровая Ну, куда нам, вопрос, бежать сейчас Хочу найти пустыню, где она По-моему, я уже иду не в ту сторону Потому что лава озера там Поблизости не было, ой-ой-ой Что загаялось Так резко засветило Ой, блин, лесной пожар Сейчас будет из-за этого лавы Так, все, не надо нам пожаров Сейчас дерево спадет и все <свист> <свист> да блин, чё сейчас такой дар? О, все плавай там Принимай ванны Так ой ой ой ой Да, разбежавшись, прыгнул со скалы О, коровки Ну да, и они, конечно, выглядят стремновато Но... Ой, блин, так репер, я не признал А это пауки Да ладно Ой, а что это там было? А кто это? Так, уважаемый, здрасте. Мэн. <свист> я, я иду, главное, взял, дал в мороду, еще не крдик. Хотел я сказать, что нужно было мне умереть, чтобы зарядиться на точке спауна. И отсюда снова начать поиски пустыни. И... так, давайте надыбаем дерево. И у меня вот есть даже. Знаете, какая идея? Небольшая вот такая идея. Я хочу сделать небольшую землянку и в ней. Ну, скажем, оборудовать первоначальное жилище, чтобы если я буду умирать и не доходя там, до деревни, чтобы я возрождался, у меня сразу было какое-то место где у меня были, например, вещи на повторный поход скажем так. Еще бы угля я хочу как бы сделать атакация земля все, темнота друг молодежи, ну ничего не видно вот так вот, о! Как бог послал. Так. Блин. Свинья, иди отсюда. Блин, этот взгляд меня пугает. Знаете, поднимаешь голову из ямы, а там вот это вот смотрит на тебя. Ну, ты иди отсюда. Кирка мне нужна. Вот она. И выкапываем вот этот уголь. Он... Он один, да? Ну, ладно. Пойдет хотя бы один. Делаем факелы, факелы, факелы, и, и давайте, вот, делаем, во-первых, и ладно, булыжником заделал, не беда. Вот так вот. Ну, и я хочу, и, о, еще уголь. Значит, тут, а, ну, вот, видите, хватает тут угля, по крайней мере, на данный момент мне его с головой хватит. Надо все-таки выше сделать. А, ну, я знаю, как я сейчас делаю, где моя земля. Вот моя... Голос не подводи Вот моя земля оп, оп. И мы не будем глубокую делать эту землянку Сделаем, во-первых, лопату Мне еще надо лопата, потому что руками копать Это не очень быстро Но, думаю, хватит по высоте Правда, я не люблю, когда герой бьется головой об потолок Поэтому сделаю я чуть-чуть Знаете, я передумал Но все-таки расшириться надо немножко а это будет вот такой вот, я не знаю Мини Порог. Сундук. Как-то он тут странно выглядит, честно говоря. Что-то нарисовано. На нем какая-то птица летит. И там что-то нарисовано. Тоже интересно. Ладно. Ну, складируемся. Правда, еще мне бы хотелось пару факелов сюда поставить. Ну, к примеру, вот сюда. Не, не нравится мне воспаление. Ну, Пойдет. И вот этот. Мне надо переместить его как-нибудь вот так вот. вот, как бы однушка в Москве. Так, что я хотел? Надо посмотреть, что там творится на улице. Мы там уже день. А, да, гляньте. День уже. И мне нужны доски. Хотя я могу сделать и вот такой вот подъем. Но... О, видите? Гай! Блин, какого фига? Женщина? Уйди! Уважаемая, ты кто? Вышел я, блин, на улицу, дома сидел. Блин, еще и, а еще и... плавать умеешь? А это... В смысле вас двое? Трое? А я ж один? А тут свалить от меня. Все. Нихайна себе вы... В смысле, а где я? Что-то мне кто-то Потом напишите. А эти там... Твою мать! Какой идти? Где-где-где-где-где? Ты где? Да блин! <плодисменты> <плодисменты> ну смотри отсюда! И, и подруги своей сказали, чтоб не шла ко мне, поняла? Я, ты, ты некрасивая, не в моем вкусе я не знаю, что, что еще сказать. Два. ё -моё! А только отвернулся на камеру, сказал... О! все, до свидос. Это... И попитнув витру вам усраку. Как вы до меня находили, поняли? Сказал, не знаю, на каком языке оно очень Нихай на себе! Вышел, называется, за деревом. Срубить. Я теперь не знаю, какие туда буду выходить. На трясущейся ногах. Я могу выйти и им деревянным мечом И как бы Это будет рискованно Потому что я вижу они Слабенькие Причем далеко не слабенькие Так вот Я слышу не очень хорошие там стук Стук ножками Блин Поджилки трясутся Я как то Ой не хочу это выходить Но блин Кто не рискует Тут не пьет шампанское и не слушает Мендельсон. Хотя нафиг нет Мендельсон надо. Так, я рискну. Ой, блин, овечка, как ты меня напугал. Ну что там это снова без звонка? Так, подождите, то ли я, дурак, то то лыжи не едут. А в какую сторону я падал? Подожди. А, ну ты вот так вот Я казалось, что тут как-то поменялся ландшафт. Так! Хопа! А кто выше? А кто это у нас тут выше? А? А? Я выше. Не вы! Я! Я не вы! Показал еще и тут створот глады. Ну давай, нападай! Ну, что? Слабо? Михай, на себе, ты чисто. там. Ну, попробуй допасть. Это этот что ли? Монстр Франкенштейна? Хотя нет, по-моему, монстра Франкенштейна, я смотрел. Фига себе, ты Мне на монтаже придется твой звук заглушать А вот это просто по-моему, страшно Знаете, по-моему, монстра Франкенштейна он тут больше, сам по себе я смотрел Когда я делал минимальный тест на производительность этого мода, ну, то есть в принципе, работает ли он То я брал лицо призыва Франкенштейна. и он там был здоровый такой, а здесь вот это вот я не знаю кто Что ты рычишь там, а? Роза. О, глянь, замочил что с него выпало? Ну, все, нормально. <звук> <звук> Что это было? Что это было за звук был такой? Кто там ржет? Да <звук> твою душу мурашки пошли по коже, я не знаю. Да твою маковку. Кто там ржет? Сейчас выйду на костыляю. Что такое? Ну ты не у меня. Свинять, а ты ржешь, а? Нет, не ты. Ну и хорошо. А что там ржет что-то? Да ну вас с лесом. Это же девочка из звонка, по-моему. Вот это вот было, только и две было, <свят> к слову. Собственно, да. Мне нужно дерево, потому что я хочу делать лестницу и люк. Чтобы был спуск у меня к моей землянке. Ше овечка, не мельтеши. Ты, ты, ты так стрёмная, а я еще там <свят> натерпелся. Мне кажется, что где-то что-то рычит. И очень так неприятно. Так, так, так, так, так, никого, слава богу, а, ну вот Люк, правильно, я крафт не забыл еще, слава богу, и, блин, ну, этот Люк, наверное, главное, такой непрозрачный, нету окна никакого, и нифига ж не видно, будет, если там кто-нибудь ходит, а я такой вылезу, я что не смогу, а, мне надо, ну, хватит трех лестниц, если там кто-нибудь будет ходить, а я вылезу, и он меня встретит, потому что я его не вижу, то будет очень обидно. В принципе, я могу сделать и, наверное, кровать. Там овечек хватает. Они мне меньше, во-первых, пугать будут. Во-вторых, я меньше пугаться буду. Ну и, в-третьих, у меня будет э -э, кровать. Извини, овечка, но мне нужен твой пух. А еще овечка вот. Ух, там этот водопад, который мы видели. Почему они такие черные? Они такие страшные, все овечки. Так, еще... Так, ну я не знаю, хватит, о, с одного удара вынесся совечек. о, беленькая, ну ладно. где здесь, здесь не надо, как в Pocket Edition, или, по-моему, это именно в этой не надо версии, вот я путаю, не надо, чтобы было именно одинаковая шерсть, чтобы делать кровать, там, да, типа, если хочешь белую, то тебе должно быть три белые, три белых пуха. А где, собственно, мой дом? А, вот, господи, я уже думал, все, финита, комедия, кино не будет, киньшек спился, так, акации, пробуем, оп, оп, и, а, блин, видите, значит, я не ошибся, надо именно две, ой, три одинаковые шерсти, три шерсти у меня есть, ну и досок тоже хватает, чтобы сделать кроватку. Сделали кроватку. Где в тебя разместить? Ну, вот так вот будем. А еще бы я хотел, ну, так, дубовые доски, у меня их мало. А как все доски? Ладно, неспокойно, все-таки душа поэта. Хочу я сделать деревянный пол. Перфекционизм не дает мне покоя. И, в принципе, на камне спать холодно. Сейчас простудимся, и все. Как я. О. простудился. И, говорю, в нос. И вообще печальное зрелище. Как бы тут сделать, пока Ну, о, давайте вот камень тогда достанем от Все, спать. Хватит. Мы с вами ночью пережили нормально. Никто не к нам не заявился. Так, все, пошли обратно. Вот боюсь я зайти какой-нибудь момент Вот в эту вот мою земляночку А тут меня будут ждать Типа, здрасте, присаживайтесь Знаете, даже что я подумал Давайте расширим немножко наши апартаменты Лопата есть Причем еще и каменная Быстрее все оборудуем Верстачок поставлю я сюда а, Так, так, так, так, так, так, так Ну, ладно Где мои досочки? Сундук Сундук, о, красиво, а, ого, смотрите, такой нарисован. Даже я, наверное, вот сделаю вот так, во, все, красиво. Короче, я понял, что мне надо еще сделать срочно печку, и в этой печке свои что-нибудь покушать, потому что, видите, голод меня скоро доконает. Хотя мне вот интересно, почему здесь э, значок голода выглядит как бутылка воды, то есть тут же нет жажды, поэтому тут есть голод. И вот при этом... Кто-то ходит. То ли там кто-то ходит сверху, то ли снизу. Не, ну вряд ли там. Так. Ну вот, печка. И туда забросим один уголек и баранину. Вот кто там ходит? Я слышу, что кто-то топ топ, топ топ топ делает. Ну, по всей видимости, это где-то у меня снизу есть какая-то пещера, и там кто-то обитает. А, вот, гляньте, я сделал себе жайную баранину. Ну, а теперь пошли вниз, будем искать, кто там ржет. А От, что? откуда паук тут? Где-то что -то есть пещера или что? Вот там такое? Где там кто что рычит? Не могу сообразить. Где-то рядом. Я ж слышу, я же не дурак. Глянь, Ой, гляньте, Ой. <с> <they're in> <water> получил флабешник стрелой. Вот где они обитают, а? Глянь на них. Ой-ой, почему -ой. скелет стрёмно выглядит? Да, ёханы, бабай. Почему убрали... Ой. Почему убрали эту... Вот систему защиты мечом. То есть вот так вот делаешь и... Нормально. Как бы к вам подлезть так? Ой, блин. Ну, давай, давай, давай. Папа, опа, опа, опа, опа. Ну, что я получил. Вздыхай уже. Чего я тебя бью? А, мечом. Вроде мечом. Так, я понял, откуда были эти вот страшные звуки. Ой, мне кажется, штрела, которую можно подобрать. Снова темнеет. Что-то я не хочу оставаться на ночь на улице. Опасно. Ночи. Опасно и нынче в Майнкрафте. Особенно в страшном Майнкрафте. Угу. Ой, вот. Дом родимый дом. Пустой. Самое главное. Ну что? Утром, вечером моденнее. нее. Ну что ж, друзья, это была вторая серия по страшному Майнкрафту. Сегодня на нас напали целых две девочки из Звонка. Я не помню, как их зовут, честно говоря. А, потому что не смотрел Звонок. А может, и вообще не девочка из Звонка. Короче, что-то страшное. Еще в комплекте с каким-то полузомби, зомби полу В общем-то, было и страшно, и круто. И надеюсь, третья серия будет еще лучше. Ну, а с вами пока что был я вас. Огромное спасибо за внимание. Удачи. Пока. Блин! По наушнику да я слетел. Это вы, Насадка. Пока.